Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Чайок ТВ. Уже скоро второй месяц, как мы увидели трейлер, но все же не получили обнову, и разработчики до сих пор молчат. Однако есть способ, как же уже поиграть на новой карте и как же самым первым можно будет поиграть на новой карте, которая называется «Airship». Ну а пока бабы танцуют, я попрошу тебя лайк авансом и подписку на канал, потому что даже разработчики говорят то, что сначала подпишитесь на канал Чайок ТВ», а потом мы дропнем обнову. Да, это, конечно, шутка, но я думаю, что суть ты понял. Ну а пока ты ставишь лайк и подписываешься на канал, ведь бабам уже стало плохо, я приступаю к теме ролика. Начнем с самого простого. Как же самым первым поиграть На ПК. Как ты знаешь, что сначала обнова выйдет в бета-тесте, а бета-тест будет сначала на компьютере. Ну а если у тебя прямо сейчас уже началась депрессия, ты говоришь то, что денег нету на покупку в стиме игры Among Us, хоть она и дешевая. Если под этим роликом наберется 2000 лайков, то я тогда разыграю несколько игр Among Us. Причем, если у тебя нету компьютера, то я просто буду выдавать деньгами. Так что если тебе инициатива розыгрыша нравится, то тогда прямо сейчас ставь лайк. Но я считаю немножко нечестным, что обнова будет сначала на ПК, но я думаю то, что это для того, чтобы все крупные стримеры постримили на новой карте и таким образом они распиарили то, что уже вышла обнова в игре Among Us. И все сразу пошли покупать игру. Да черт возьми, я постоянно говорю то, что разработчики Among Us это просто гении. Ну и вот они закрепили этот факт. Но, возможно, ты мне сейчас скажешь то, что, блин, ну на самом деле же просто все. Когда выйдет э, карта в бета-тесте в Steam, можно будет ее скачать где-нибудь в браузере. Но я сразу предупреждаю, то, что можно скачать какой-нибудь Троян, и тогда будет просто взлом жопы. Так что, в общем, просто подожди, когда я буду разыгрывать игру, и ты ее сможешь скачать спокойно через Steam, и тогда не будет взлома жопы. С бета-тестом на ПК мы уже разобрались. Теперь пришло время поговорить, как же скачать бета-тест на телефоне. Для начала вам нужно зайти в Play Market и теперь мы жмем на поиск и вводим Амонкас. Амонкас можно вводить по русски и можно по-английски. Здесь никакой разницы не будет. Главное то, что результат будет один и тот же. Жмем на самый верхний вариант Амонкас и теперь листаем аккуратно вниз немного и здесь будет э, написано примите участие в бета тестировании и мы просто жмем присоединиться и теперь жмем опять присоединиться автоматически вас присоединят и вы будете бета-тестером и таким образом вы самый первый на телефоне сможете поиграть на новой карте Теперь остался последний вопрос, как же стать бета-тестировщиком на iOS? Здесь э, аналогичные нужны действия, как и на Android, ну а там, когда вы зайдете в раздел Monkas, думаю, то что все будет понятно. Ну а теперь самый главный вопрос, как же уже поиграть на новой карте в игре Monkas? Здесь будет один только вариант, это скачать моды на новую карту, но правда сейчас моды такие себе, но я думаю то, что мы столько ждем новую карту, мы настолько уже скучились по новой карте, что хотя бы похожие текстурки, думаю, вас порадуют. Ну а на этом ролик, я думаю то, что стоит завершить, я надеюсь, что ролик был для тебя полезен и ты поучаствуешь в конкурсе на игру Among Us. Да, я после этого ролика пойду монтировать сначала, а потом готовиться к экзаменам. У меня завтра чертовы экзамены по русскому языку. Но, однако, бабы до сих пор флексят, и знаешь, что делать. Поставь лайк, чтобы они наконец успокоились. В общем, все, на этом точно все. Пока-пока.